Мне очень понравился момент, когда нам показали наглядное планирование операции, то есть как видит это все хирург, как видит это все ортодонт, то есть показали, что действительно, ну как бы, вот я пока что еще честно не веду пациентов, не готовлю их к операциям, потому что нет уверенности какой-то, нет хирурга, с которым я могу сотрудничать, ну то есть сейчас я буду как раз заниматься поисками этого хирурга, потому что уже как раз, как раз таки уверенность она появилась. Я увидела как хирург планирует эту операцию, то есть как можно сопоставить модели. Я поняла, что можно делать это самой, даже в условиях клиники, то есть не обязательно там нужно, не обязательно нужно какое-то дорогостоящее оборудование для этого, хотя бы там даже элементарно сопоставить модели, чтобы хоть что-то понять. Ну и в дальнейшем, конечно, нужно будет развиваться в этой области, там цифровое планирование все делать. Сфотографировала, записала все на камеру, буду смотреть, потому что, ну, как бы честно, сразу все это понять сложно, особенно вот для меня, который с техникой как бы на «вы», вот, но <со> <с> ничего, будем стараться. Очень понравилась организация семинаров. Не первый раз уже присутствую на семинарах «Ортодонт-эксперт». Это всегда высочайший уровень, это всегда красивое очень оформление, это баннеры, это бейджики. У нас специальные э, тетрадочки очень красивые, вот с черепочками вот такими вот. Э, очень вкусное угощение. Ну и, конечно, всегда все четко, ясно, всегда информация без лишней какой-то воды, ну, как бы юмор присутствует, он всегда нужен, он очень разряжает обстановку, он помогает даже иногда лучше работать мозгу, все воспринимать.